Всем доброго дня и ночи, вы на канале Мир Дерева. Сегодня у нас новый блог по монтажу лесенок нашего производства, для того, чтобы вы смогли их сами смонтировать и также проконтролировать сборщиков лесенок. В видеоинструкции будет показано, как собирается лесенка, но не будет показано, что надо обязательно проклеивать все стыки либо клеем ПВА, либо на силикон герметик. Все, где дерево соприкасается, чтобы не скрипело, обязательно промазывайте. Либо клеем ПВА, либо силиконовыми герметиками. Сегодня начнем наше видео со сборки лестницы К-032М. Для того, чтобы собрать данную лесенку, нам понадобится три ключа номер 8, 13, 17, шуруповерт, нож канцелярский, молоток, ключ-трещотка Торкс на 25, сверла для засверливания балясин и поручник. На видео вы видите, как мы берем столб по паспорту 3.1. В отверстие для сантехнической шпильки вкручиваем сантехболты М1020 и не забываем про шканты 16 на 60 Далее нам понадобится столб 3.2 и 3.6. Также вкручиваем сантехболты и шканты. Косауры 2 и 1 присоединяем к столбу 3 и 1 и закрепляем гайками. Далее, используя косауры 2 и 3, соединяем между собой столбы 3 и 1 и столб 3 и 2, также закрепляем их гайками. Соединяем косауру 2,2 со столбом 3,6. И, и затем ступеньку 1,1 прикрепляем к косауру 2,1 и 2,2 и и с помощью саморезов 5 на 80. Далее к ступеням 1.2 и 1.8 прикручиваем 4 штук балясин под номером 6.1 с помощью саморезов 5 на 80. И затем прикручиваем ступеньки 1.8 и 1.2 к косауром 2.2 и 2.1. 1. Берем ступеньку 1.3, прикручиваем балясину 6.1, одну штуку, и монтируем ее саморезами косауру 2.1. А другую сторону к столбу с помощью шкантов и шпильки. Далее надеваем шайбу и гайку на шпильку и вставку под номером 3.7, в которую не забываем ставить сверху шканты. Затем время заняться ступенькой 1.4. К ней нам надо прикрутить балясину 6,2 саморезами 5х80 и можем устанавливать ее на место. Ступень 1.1 монтируем сантехболты 10х20. Для столбов под номером 3.9 и 3.3. После мы монтируем поручень под номером 5 и 4 саморезом 40 и поручень 5,4 таким же саморезом. После мы монтируем под поручень под номером 5 и 3 саморезом 40 и под поручень 5,4 таким же саморез. Далее берем поручень 4.3 и 4.4 ,4. Монтаж их вы должны осуществлять только после того как их склеите между собой. На видео вы этого не увидите. Монтаж данных запч... запчастей осуществляем также с помощью саморезов 40, прикручивая, как показано на видео. Далее косаур 2.4, закрепляем в столбу 3.2. Берем одну вставку под номером 3.8 и монтируем на шпильку. Закрепляем ступень 1.5 и после чего опять еще одна вставка одевается на шпильку, для того, чтобы закрепить и 2.5. Закрепляем затем ступеньку под номером 1 и 6 и после этого закрепляем столб 3 и 4. После того, как закрепили стол, можем монтировать уже косовур под номером 2.5. Так же, как устанавливали под поручни, устанавливаем под поручень 5.2 и поручень 4.2. Ступеням 1.7 монтируем балясина 6,1 и поочередно монтируем их. Монтируем опорную доску под номером 7. Для каждого объекта она монтируется индивидуально. Индивидуально это означает разная высота. Затем нам остается смонтировать под поручень 5.1 и поручень 4.1, известным нам уже способом. Монтаж декоративной планки номер 8 осуществляться может как на клей, так же и на вагоночные гвозди. Столб 3 и 5 нам закрепить не позволили условия, но вы не забывайте про данный элемент. Осталось закрыть отверстия под саморезы, сантехнические болты М10 и штангу М12, приклеив заглушки d 12 и d 50 И вот монтаж нашей лесенки закончен. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Ждем вас снова в мае. Надеемся, что выпустим еще ряд некоторых видео по монтажу лесенок нашего производства.